У меня здесь фулка. Боже мой, откуда их штука? Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха рад вас приветствовать на своем канале. Вчера я зашел на стрим КТ, поиграл с ней немножко и занял просто шикарный топчик. Заняли, но я два раза оставался один и была такая ситуация, что вокруг меня было уйма людей. И я выжил, и я справился. В общем, я не застал смотрите до конца. Прожмите за эту катку миллион тысяч лайков, не забудьте написать комментарий. Я думаю, если ты эту катку увидел и не подписан, ты подпишешься. Спасибо всем огромное за поддержку. Ссылочку на КТ я оставлю в описании. Не забудь подписаться. Приятного просмотра. Что оценить? Я хотел бы я вернулся в первых в голос, но я хотел бы оценить твой последний кил в катке. Мне он понравился. Как можно на тебя не взять команду? Коба, ты поиграть хочешь? Да. Серьезно, что ли, как он миллионер? Сколько патронов там? Поехали там. Ну да. Он там одно хп Давай, стреляй! Давай. Стрени. Ну давай, иди сюда. Ладно, я, я поняла, поняла, поняла. Ты поднимешь потом? меня, меня пацаны, поднимите. Опять. Так, я не помогаешь? Я в курсе. Там еще один. Не, я его забрал уже. А, да-да-да. Тут еще в доме Ой. вот тут. Тройка. У меня тройка. А, она была сначала ну, на другую. На, нам вертушку привезли, погнали. Да-да-да-да-да. что за такси? А мы вызвали просто. Яндекс... такси. Там что, фулк у вас или что? Да погнали, сейчас да, разберемся. Сейчас надымим там и на... разберемся. Да, вот он тут. Три. Один. А жесть Амах, так. тихо-тихо-тихо, все, все, дружим, дружим. Я без оружия, ты едина. Я не твоя мама. Пошел. Я их разобрал всех У все мой килл поперёк горла встал Да он сидит, просто сел у ящика и читает Разминку <розненка> тоже положено. Да все норм, ничего, надо, блин У ящика силы и читает Хорош Кто там? Вот Что это такое? Сзади. Из всех щелей. Он прям родился, чтобы этот килл заработать один. Он прям горд, с***. Короче, чуть-чуть. Меня идет. Крок, на меня идет. Вы простите, я вас всех не могу сразу защитить. Он все твои килы подсасывает. Ну блин, а что делать? Там он наверху еще тип лежит. <связь> я вам весь себя не знаю, я бы ушел оттуда. На... Пол часа я его убивал. На... <связь> Боже, а ч ⁇ их так много-то здесь? у него дробан у тебя вон, вон ящик, да? нет? у меня здесь фулл копайк. боже мой, откуда их штука? да блин, подсосали так, пацаны, в зону, в зону идите вдвоём вам прыгает. Последнего оставьте, Зону блядь, хватит убивать. Он убегает, а тут кину довольно, блядь. Ну дайте убить. Нет, да ничего я не бегать, она вам не даст. Ладно, Ой, хорош. я запомнила. Эту кот Аккуратно